Здравствуйте, дорогие весы по Солнцу и весы по восходящему знаку. Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц. Дорогие весы, мы входим в довольно социальный и подвижный месяц. Начиная с начала месяца, 1 августа Меркурий перейдет в знак Льва. 12 августа Венера также перейдет в знак Льва. Юпитер вошел в знак Льва еще в прошлом месяце. Вследствие этого ваша социальная жизнь может оживиться в этом месяце. На это указывают данные аспекты. Вы можете принять участие в приемах, вечеринках, свадьбах. Могут участиться собрания, связанные с деловой жизнью. Вы можете побольше встречаться с друзьями, получить от них поддержку. Возможно, неожиданные знакомства, в особенности 18 августа, когда произойдет соединение Венеры и Юпитера. Это очень благоприятный и счастливый день месяца. Возможно, хорошее знакомство. Вы можете пуститься в удачные предприятия. Это может быть коллективная деятельность, совместная организация, рабочий проект. Вы можете получить деловое предложение. Также имеются очень благоприятные энергии, для отправления в отпуск, на отдых, для занятий искусством, творчеством. Поскольку Венера является вашей планетой, эти влияния показывают, что вы можете выделиться в обществе и привлечь к себе всеобщее внимание. В этом месяце вы можете блеснуть на сцене, дорогие весы. 10 августа произойдет полнолуние в Водолее. Полнолуние в Водолее может принести вам перемены в сферах любви, светской жизни, а также в вопросах, связанных с детьми. Вы можете принять новые решения или получить результаты от начатых ранее дел. Полнолуние образует квадрат Сатурном. Квадратура Сатурна может принести ограничения, поставить препятствия или увеличить ответственность. Дорогие весы! Если имеется ответственность, которую вам не хочется брать на себя, вы можете столкнуться с этим. Поскольку Сатурн в настоящий период находится в вашем доме денег, то эта ответственность может быть связана с материальным положением. Однако, поскольку знак Водолея образует гармоничный аспект к визам, вы можете сделать надежные шаги касательно долгосрочных вложений. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Затем, 23 августа, солнце также перейдет в знак Девы. Начиная с середины месяца, энергии будут оказывать поддержку тому, чтобы удалиться из светской среды, отдохнуть, побыть в одиночестве, пересмотреть вашу жизнь, составить новые планы. Вы можете перестроить распорядок вашей жизни и работы, выделить время и заняться вопросами здоровья и ухода за собой, дорогие весы. 25 августа произойдет новолуние в Деве. Это новолуние будет оказывать на вас влияние в плане новых начинаний опять же в этих областях. Эти воздействия могут быть еще более ощутимы в сентябре месяце. Начиная с конца этого месяца вашими предпочтениями станут темы, связанные с ежедневной рутиной.